Привет, меня зовут Андрей, я приехал к вам из Питера на денек и расскажу сегодня про Большой Дронный Коллайдер и постараюсь это сделать так, чтобы это было доступно для тех, кто вообще ничего не понимает, по крайней мере, физики элементарных числ и физики вообще, и для тех, кто что-то уже знает, ну, по крайней мере, что-то интересное, надеюсь, там тоже будет, вот. Ну, во-первых, что мы все знаем про Большой Дронный Коллайдер? А кто, кто, хорошо, кто никогда не слышал про Большой Дронный Коллайдер? Хорошо, никого нет, отлично. Кто слышал про него хоть что, э, что, значит, не знает вообще, как он работает, но слышал про него из новостей? Yeah. Нормально, хорошо. Ладно, но первое что, первое, что приходит в голову, когда мы говорим о Большом Адренном коллайдере, это то, что, наверное, это самый крупный эксперимент, построенный человечеством. Это 27-километровое кольцо в предгорьях Швейцарских Альп. Вот это само кольцо. Вот здесь вот Женевский аэропорт, э, город Женева, Монблан, э, Женевское озеро. Ну, и вот есть вот граница между Ж... Швейцарией и Францией. И на нем мы разгоняем протоны ядра свинца, лишь несколько метров в секунду меньше, чем скорость света. Предле... Обладая такой скоростью, протон преодолевает эти 27 километров 11 тысяч раз в секунду. Ну, а потом мы их сталкиваем, изучая физику. Ну, и более 10 тысяч ученых собралось здесь, вот в ЦЕРНе, чтобы этот проект стал реальностью из более чем 100 стран мира. Вторая вещь, про которую, может быть, кто-то знает о Большом Адрионном коллайдере, что это место, где была зафиксирована самая высокая температура, 40 тысяч миллиардов градусов. Она соответствует тому исследованию, которое я занимаюсь. Мы исследуем материю, которая была в первую микросекунду после Большого взрыва. Ну вот если вот эта знаменитая картинка, это значит время, э, время. Это наша Вселенная, время ее развития. Вот здесь живем мы. Вот здесь были образования галактик, здесь образование атомов. Ну, вот здесь вот написано даже время, когда это было. Это образование ядер, и это образование протонов и нейтронов. Здесь протоны и нейтроны вводятся, а здесь их еще нет. И вот большой дрон-клайдер, он работает где-то вот в этом месте. И как раз там соответствует этой температуре. Ну, и про поводу самого-самого. Это еще и самое холодное место во Вселенной, известное нам. То есть, если в Антарктиде... Считается, что самая низкая температура примерно минус 95 градусов Цельсия. Когда я говорю про цифры, всегда примерно. Вот. Значит, в открытом космосе минус 270 с половиной. Это примерно 3, выше, 3 градуса выше абсолютного нуля. И это температура реликтового излучения, которым пронизан весь космос. Ну и в Большом Адрионном Коллайдере минус 271,3. Это температура, сверх... Темпра... температура сверхпроводящих магнитов, которые э, там используются. Ну и... Это всего лишь на 2 градуса выше абсолютного нуля. А нуля нуль — это когда... Нуль это когда нет никакого движения. Ну и зачем это все? Все это нам для... для того, чтобы понимать, как устроен наш мир, чтобы изучать взаимодействие на уровне элементарных частиц, чтобы вот изучать нашу Вселенную, как она появилась. Вот я уже рассказывал про Большой Взрыв. Но чтобы рассказать подробно, как это все делается, мне сначала придется сделать такое мини тер видение и... Но учтите, что там будет очень много таких э, допущений на грани корректности. Я надеюсь, что я не перешагну через этот грань. Из чего состоит мир одним словом? Из энергии. Все верно. Е равно С квадрат. Частица — это энергия. А, то есть масса, и ене... масса — это энергия. Масса и энергия — это одно и то же. Кинетическая энергия — это один тип энергии, масса — это другой тип энергии. Они могут перетекать друг к другу, друг к друга. Ну и, соответственно, это все делится на два вида: на материю — это как раз м, и на ну, это и другая энергия. Материя — это вот то, что взаимодействует и чем взаимодействует. И у нас есть четыре вида взаимодействия: гравитация, электромагнитная, слабая, радиоактивные распады и сильная — это кварки внутри протонов и нейтронов. И у нас есть, ну, нам известно, что в природе существует шесть, семей, шесть типов кварков. У нас существует электрон и два более тяжелых лептонов, которые, в общем-то, для нашего описания достаточно думать, что они просто тяжелые электроны. И еще нейтрины, которые там через каждый, через большой палец проходят миллиарды нейтринов ежесекундно ни одно из них просто не взаимодействует. Я думаю, что здесь я ошибся на несколько порядков, сказал меньше, я думаю, что их куда больше, чем миллиард. Есть еще бозон Хиггса и взаимодействие. Это обозначается фотон, это глюон. Глю... Фотон, понятно, электромагнитное взаимодействие. Глюон — это связь протонов и... О, связь. Кварков внутри протона и связь протонов и нейтронов внутри э, внутри ядра. А WC-бозон — это реактивные распады. Вот. Фишка вот этого всей таблицы, центральная модель называется, в том, что вообще-то мы устроены вот, вот из этих частиц плюс глюоны. Я опять забыл себе добавить глюоны. Два типа кварков. Электроны — это материя. Фотоны, которые связывают молекулы, которые связывают электроны с ядром. С протонами нейтронами и глюоны, которые связывают у кварки Все. Все остальное, что здесь неправда. Не Нейтрины, ко... конечно, тоже стабильно, но они, в общем-то, никак не участвуют в том, что мы делаем практически. Вот они ничем не взаимодействуют. Вот остальные частицы, W-бозоны, вот эти вот а кварки, хигс-базон, вот эти лептоны, тяжелые электроны, они все нестабильны. И вот сегодня я пытаюсь рассказать, как, как вот эти частицы находят. Вторая вещь теоретического минимума это то, что у каждой частицы есть двойник. А, античастица. И она обладает... Это та же самая частица, разница в том, что у нее обратный заряд. Если электрон заряд отрицательный, позитрон заряд положительный. Если у протона заряд положительный, у антипротона заряд отрицательный, минус один. Ну и фишка с этим антиматерией, что если она встречается с материей, то она аннигилирует. и вся энергия, которая была там накоплена, которая была в них зажата, вся кинетическая, массовая энергия, она переходит в виде... Она рождается, высвобождается в виде других частиц. В общем-то, относительно любых частиц. Ну, и здесь очень важно, что если мы вот таким, например, образом заскачиваем много энергии в одну точку, вот мы можем очень сильно разогнать наши протоны и нейтроны, э, протоны, условно говоря, на кладере и, и столкнуть их, вот в одной точке образуется очень большое количество энергии. И вот эта энергия, она может пойти на рождение, э, ну да, на рождение чего угодно, если сохраняются, законы, если используются законы сохранения, если эта материя взаимодействует между собой. Родиться может что угодно, например, поезд и антипоезд. Ну, в общем-то, если все законы сохранились. Но вероятность, конечно, очень маленькая. Ну, и, и зачем нам создавать новые части неизвестные частицы? Зачем нам нужен баг? Чтобы создавать неизвестные частицы. Например, Базон Хиггса. Это была одна из, одна из главных целей Большого Дрон-Коллайдера. Его сразу открыли и забыли про него. Сейчас все ищут темную материю, суперсимметрию, кто-то слышал. И еще много других дополнительных теорий, которые расширяют нашу стандартную модель, потому что в ней есть некие проблемы. И ищут их... Вот примерно таким способом, что если эти частицы, например, вот, темная материя, хоть как-то взаимодействуют с нашим миром, не гравитационно, а вот в виде стартной модели, то она в столкновениях, когда мы запихиваем много энергии в одну точку. Как часто это такой открытый вопрос, конечно, это зависит от параметров этой, этой частицы. Цель — разогнать протоны до скоростей света, до очень высоких энергий, или ядер света. Первая вещь, которая там используются, — это радиочастотные резонаторы. Такие, не знаю, емкости, в которых находится электрическое поле. И частица, пролетая через них, каждый раз получает пинок. Держать частицу в, в круге, делая, делая так с помощью магнитов, чтобы частица двигалась по кругу, мы можем каждый раз, пролетая через них, получать, а частица будет получать новый пинок. А пролетает она в секунду 11 тысяч раз на коллайдере. И Вот каждый раз она ускоряется, ускоряется, получает больше энергии, больше энергии. Так мы сможем ее разгонять. Вторая вещь, которая нам нужна, конечно, магниты. Вот они так выглядят. И магниты LHC. И они служат для того, чтобы держать эти частицы внутри этой окружности. Это две, две ключевые структуры, на которых держатся ускорители. Магниты и вот эти кавитис. И как думаете, для чего еще нужны магниты, кроме того, чтобы держать частицы по окружности? Есть идеи? там потратить новый денег. <свят> оплатите, наверное. А, ну смотрите физическое объяснение а, значит у нас пучок протонов их там очень много в коллайдере миллионы миллиардов протонов одновременно и они еще сжаты в банче, то есть их как бы вот плотно например, шпигованы такими а, ну не знаю вагонами которых, между которыми расстояние и эти частицы заряжены одинаково и одинаковые считается, не хотят сидеть вместе вот в таких плотных вагонах. Они начинают разлетаться в разные стороны, в стенки и так далее. И магниты используются еще для фокусировки этих, этих пучков, чтобы они сжимать их вместе друг друга, что... потому что у вас цель сделать один бач с одной стороны, сделать бач с другой, и столкнуть их в одном месте. Вам здесь дол они должны быть очень плотными, чтобы вероятность этого столкновения была. Потому что есть знаменитая история, что когда построили первый коллайдер, не удалось получить ни одного столкновения. Потому что вот эти вот банчи, эти вот вагоны, они были недостаточно плотными. Это не про большой домикладер, это было давно-давно. Вот, а теперь вопрос. Стукнули. Ладно, вот, -вот загнали до скорости, почти до скорости света, стукнули. Родились сотни неизвестных частиц, известных одну вот эту новую, которую мы так хотели искать. Она, конечно, нестабильна. Скорее всего, она прожила там очень мало. А стали почти световой скоростью. Ну, типа, и что? Вот. Ответ такой. Нам нужен хороший фотоаппарат, чтобы это все как-то заснять. К счастью, у нас такие имеются, они называются детекторами элементарных частиц. И вот, например, детектор Элис на Большом дроном Коллайдере, в котором работает моя группа. Ну, чтобы показать его размеры, вот здесь вот схема и человечки. Его масса 10 тысяч тонн, как и башня. Детектор ОССБ, в котором участвует uh, Яндекс, например, наш. Можно пойти в Яндекс Яндекс.Школу анализа данных и поучаствовать на ОССБ. Есть детектор CMS, на котором открыт базон Хиггса, он еще больше, вот, вот фигурка человека, вот сам детектор. Ну и самый большой детектор ATLAS, вот фигурка человека здесь на фотографии, а на схеме художник решил нарисовать тиранозавра Рекса, потому что человечек был слишком маленький. Вот он здесь. А, ну и вот так выглядит фотография. И происходит примерно миллиард столкновений в секунду на большом дронном кадре протонов, и понятно, все мы их не записываем, мы как-то их отбираем, их храним только важные. Но вот это как раз снимок, это снимок реального события, реального столкновения. Каждая, части... каждая частица, пролетая через детектор, оставляет след. И вот эти вот линия — это след... следы разных частиц, пролетевших через детектор. Вот. Ну, это снимок как пример. Как понять теперь, как, как это все работает на... в виде концепта? Как понять, что в результате столкновения родилась вот реально новая частица, которую мы до этого не видели? Для этого нам нужна теория. Пусть новая частица распадается... Это просто пусть такая теория. Оставляются две известных частицы. Ну, нам же как-то с известным ее сконнектить. С Например, вот в случае ботона Хиггса он распадается в том числе на два гамма-кванта, на два фотона. На два высокоэнергичных фотона. Детектор тогда в этом случае должен уметь определять тип частиц. Он должен уметь отделять фотоны от электронов, от протонов, которые тоже рождаются, от нейтронов, пионов, если вы знаете такие частицы, исходящие из кварка и антикварка и так далее. Там их сотни разных типов частиц. И для этого используется принцип матрешки. Вот, вот это срез детектора СМС. Вот здесь происходит столкновение, вот в этой точке. К, э, пучки идут вот с этой стороны и вот здесь. И вот здесь, в этой точке произошло столкновение. Дальше у нас две частицы, и здесь покажен, показаны следы разных типов частиц, которые пролетают через детектор. И каждая из систем рассчитана на разный тип частиц. В первую очередь здесь используется магнитное поле. Если увидите уже, например, вот эта частица искривлена, потому что здесь в одну сторону магнитное поле, 4 Тесла, здесь 2 Тесла в другую. И по как она искривляется, можем понять ее импульс и заряд. В одну сторону положительный, в другую сторону закривилась отрицательный. Вот здесь пиксельный детектор. Такие пиксели, как в фотоаппарате. Пролетает через пиксель, прилетает частица, он загорается и так далее. То есть и получается такой трек. Но это такое, чтобы след остался, обязательно частица должна быть заряженной. Поэтому, например, вот это у нас фотон. Фотон не заряженная частица, поэтому он прилетает через этот трекер, не оставляя следа. Он не взаимодействует с магнитным полем, линия прямая, но он взаимодействует с электромагнитным калориметром. Образуя, вот он врезает сюда, оставляет такой ливень, и мы измеряя размер этого ливня, можно померить его энергию. вот, Излечить его от, например, нейтрона, который тоже не взаимодействует электро электромагнитно, но он такой тяжелый, что он пролетает через этот электромагнитный калориметр и врезается в адронный калориметр, и вставляет здесь куда больше ливень. И уже мы можем вот так вот легко отличить фотон от нейтрона, что было, в общем-то, не так элементарно, если бы мы так не умели. Вот это вот красное, это электрон. Он электромагнитно заряженный, он доставляет следы в пикселе, он имеет малую массу, поэтому врезается в этот калориметр и дальше не проходит. А протон имеет большую массу, и он врезается в этот калориметр. Ну амион, это такой тяжелый электрон, по которому я уже упоминал, вот он, он еще свойствен тем, что он слабо, он достаточно прошибает все, очень хорошо прошибает всю материю, ну и он прошел просто через весь детектор и оставил следы вот здесь. Вот, это про устройство детектора. Ну ладно, что нам дальше надо делать? Дальше, вот у нас есть столкновение, родилось 100 частиц. Теперь мы берем и выделяем из них все фотоны, которые есть. Вот у нас теория такая, два фотона должно быть. Мы берем э, и перебираем каждую пару фотонов. Мы берем каждые две и как бы комбинаторик, все перебираем. Потом предполагаем, что каждая пара была в результате распада этого хигса. Вообще они случайно как-то разлетелись, и они не связаны с хигсом. И поэтому должен быть, если мы пос... вот из этих двух мы можем вычислить массу частиц, из которой они разлетелись, потому что закон сохранения энергии. Если мы знаем энергию этих двух фотонов, можем посчитать из какой энергии, как бы вот что взорвалось такое вот этот позон Фицса, что родилось эти два фотона. И если, бы эти, если эти, частицы не скоррелированы между собой, если они не из одного источника, то это должно получиться просто какая-то ровная кривая, потому что это просто какое-то случайное событие, которое мы почему-то перебирали пополам, перебирали пополам частицы с какими-то случайными импульсами. Но если мы видим вот такой бамп это значит, что там что-то есть. Вот это вот график это масса, это количество событий. И если бы у нас не было базоны Хиггса, кривая была бы ровненькой ровненькой. Но вот здесь вот есть бамп. Вот этот бамп обозначает, что там есть что-то, какая-то неоднородность там родилась, там рождается частица, какая-то дополнительная источник скоррелированности этих фотонов. Ну и вот это вот один из графиков, который был, за который была дана, условно говоря, Нобелевская премия. Ну, не, не, не за них дала. Да, Но вот это график об открытии базона Хиггса, один из них. Понятно, что базон Хиггса распределяется не только на фотон, но другие частицы, и графиков таких много. Вот. Ну, и вот это было э, открытие бозонных Хиггсов в Цернии в 2012 году. Я тогда еще там не был. <свят> вот. Зачем нужен баг? Чтобы создавать неизвестные частицы. Это про это я попробовал рассказать, так сумбурно, но, надеюсь, идея была понятна. Вторая вещь, чтобы создавать условия первой микросекунды после большого взрыва, то, чем занимаюсь я, про это отдельная лекция, могу рассказать наверное, на вопросной сессии или после всего. Ну и многое другое, много разных проверок остальных. Вот. Поэтому спасибо. Ставьте лайк в Церначе, подписывайтесь. И так далее. Делайте репост. Спасибо. Сейчас будет сложно. Нет, все равно. Вы сказали, что Ну, где про температуру сказать, что там 40 миллиардов градусов, а было написано 40 триллионов градусов. Я мог прочитать неправильно, я мог ошибся. Там что правильно? Да. 40, ты, я, если я правильно помню, я сказал 40 тысяч миллиардов. Потому что слово триллион мне никогда не укладывает, сколько там в действительности нулей. Вот. А, спасибо. Спасибо за лекцию. Так, еще вопросы? Спасибо за лекцию. А скажи, пожалуйста, почему разгоняют именно протоны? Но не проще ли разгонять какие-нибудь частицы, которые там масса поменьше? Смотрите, нам дело в том, что э, были, есть, есть э, ускорители на электрон позитронов Это лучше электроны. Почему? Почему, смотрите. Дело в том, что протоны, столкновение протон — это сложная структура. Очень. Там внутри не просто три кварка, Там внутри еще море глюонов, которые, которые тоже между собой могут сталкиваться. То есть у вас вот протон, вот это такой... Вот там в Цернчье пост будет а, скоро. А, что протон? Это скорее не, не ударение, это такая симфония ударений. Там вот в одном протоном столкновении происходит куча столкновений. Поэтому это плохо. Там происходит столкновение глинов происходит столкновение кварков, происходит столкновение кварк-антикварк-кварков, которые там еще постоянно рождаются. Там действительно три кварка, там еще и куча рождается, уничтожается постоянно. А, морских кварков. Вот. Почему бы не сталкивать просто электроны? Электронная частица действительно точечная, и у нас будет чистый сигнал. Проблема с электронами, что когда мы их ускоряем, там очень много потерь. Электроны начинают излучать, и нам приходится очень много тратить энергии, чтобы разгнать их. Вот до такой, до такой энергии, как здесь, электроны разогнать нам сейчас не удастся. Потому что там идут потери на излучение, когда электроны начинают вести, когда электроны приближаются скорость света, они начинают очень много терять в виде излучения. Вот, мы, вот я, например, занимаюсь столкновением с ядер свинца. Там 208. Протонов и нейтронов с одной стороны, 280 с другой. Это еще более тяжелая система. Ну, в 208 раз. Вот. А, подскажите, вот два вопроса небольших. Вот первое. А, ну вот такую вещь построить, это а такое дорогое удовольствие. И какая вот, на, на выходе давайте и, я щас, я щас, какие щас, деньги я... на выходе? Да, коммерциализация. А, ладно, давайте сначала про большой у меня же есть дополнительные слайды. А, ну, во-первых, все, что делается в бак, делается человечеством впервые. Да, там нельзя сходить в Икею, э, заказать и построить, да? Вот, это ладно, это про технологии, которые баковские. Это я, если интересно, потом еще скажу. А, вот! Самый... У меня слайд был шире просто. Вот первый слайд, там был еще пункт. Что это самый дорогой наземный эксперимент, построенный человечеством. МКС вообще сильно дороже. Вот, но наземный самый дорогой. В чем его мерить? Ну так, как я человек из Питера приехал, то я люблю мерить все в знит-аренах. Вот. У меня есть несколько слайдов по этому поводу. Например, можно померить в Ролтонах до Луны. Триня... Ну, это так прикольно. Просто если мы возьмем Ролтон, положим на Ролтон, положим на Ролтон, положим на Ролтон, вот так будет 13, 13 раз до Луны. Вот, это много. А так это всего лишь шестая часть Сочинской Олимпиады. В общем, поэтому… как-то... Ну и на выходе, то есть какая вот коммерциализация этого. Смотрите. В итоге? А -а вот есть, я сейчас, у меня там еще на 20 минут есть слайдов по поводу того, по полу тех технологий, которые выходят из большого дрон-кадра, который мы все сейчас используем, например, всемирная паутин,а самая распространенная, самая распространенная вещь вот этот вот интернет, ну не, не, не, не как связь, а как вот сайты все дела. Это сделано было для Бака в начале 90-х. Вот. Но есть другая вещь. Даже если бы без всех этих технологий новых, вот когда вы выливаете деньги в ЦЕРН, ЦЕРН у самого очень маленькие производственные мощности, это просто как бы лаборатория большая, да? Что он делает? Он берет и отправляет деньги назад, вам в экономику и говорит, стройте мне магниты. То есть эти деньги уходят обратно вам в экономику. Это такая, такая обратная, обратная связь. И вот есть статья большая, я могу ее, в общем-то, найти, которые в общем-то, эти расчеты показывают, что экономики, которые вливали в бак, они уже получили больше, чем вливали. Вот. И еще второй вопрос. Ну вот я могу, может быть, ошибаться, но вот в физике есть такая история, как эффект наблюдателя, когда частицы за ними наблюдаешь, и они себя ведут не так, как если за ними не наблюдаешь, и вот это. Это все про интерпретацию квантовой механики. И... Ну, вот, наверное. И вот это если такое, и как-то это учитывается вот в Андроном Смотрите, интерпретация квантовой механики это не физика, это то, как мы как мы хотим понимать уравнение квантовой механики. Вот эти все вещи про наблюдателя. Поэтому там разные подходы, и они, в общем-то, не, не, про, не про физику. Это то, как… Вот, вот у нас есть… Э, смотрите, квантовая механика, она описывает объекты, она прекрасно их описывает, но мы не понимаем, почему они ведут себя так. Вот мы хотим наше непонимание объяснить тем, что, например, там вот наблюдатель, например, там волновая функция схлопнулась. Но вот это вот все такое вещь, это, в общем-то, не физический концепт. Это такая попытка нашего объяснить, что происходит. Здесь, здесь это, ну в общем-то, никак не учитывается. Ну… Ну, оно, оно внутри за себя, вот во всех этих теории, которые я говорю, оно внутри сидит. Все эти теории, они как он, они на базе квантовой механики, вот. Так. Как человек, который занимается квантовой механикой, я хочу сказать, что слово наблюдатель, наверное, оно может вводить в заблуждение. То есть это не человек, который смотрит в гла э, глаза, например, что-то. Это эксперимент. Каждое наблюдение — это некий эксперимент. Ну, взаимодействие, условно Да, говоря. некое взаимодействие. Просто ну, то есть слово наблюдатель, оно может сбивать, и люди uh -huh, думают, uh -huh. что если не смотреть, то будет... Да, ну, банально, вот у вас летит это, частица, с ней фотон провзаимодействовал какой-то прилетевший. Вот это вот произошло наблюдение. Спасибо, Андрей, вам за интересное сообщение. Привет Петербургу, там много нетрадиционно Спасибо. мыслящих людей. Вот, кстати сказать, по поводу стоимости, вот здесь картинка 1,6 стоила от бака Олимпиада, на самом деле, часть денег, которые там были потрачены и были неучтены, пошли на развитие нашего оборонного комплекса об этом просто многие не знают. А вот в отношении Зенит Арены согласен полностью. Там э, все эти развороты. Ну, я бы предположил, но там не. Да. Физику, а вот раз. вопрос какие? Вот получив такую супер температуру, да. которую вы тут нарисовали, э, э, вы как бы приблизились к той самой точке зарождения нашей вселенной. Согласны ведь, раз получили такую температуру. Может быть, вы немножко больше поняли в этом смысле, откуда вообще произошел, почему произошел этот самый большой взрыв big Биг и что было до него? Может быть, вы хотя бы к этому Не, как-то раз. И второе: вот еще. Мы пронизываем каждое мгновение. Вот вы правильно сказали: через мой большой палец проходит огромное количество нейтрина. Я бы дополнил, что здесь огромное количество других элементарных частиц проходит через нас. Как они на нас влияют, нам неизвестно. Может быть, вам что-то известно. В общем-то, неплохо известно. Вещь называется радиацией. Я имею в виду про элементарные частицы, совсем элементарные. Не, совсем элементарные, не знаю, там жесткий рентген, элементарные частицы, фотоны. Понимаете, кваки не летают отдельно. Вот, например, поток паратонов тоже замечательно удаляются с помощью них раковые опухоли. Все, что не раковые, он тоже замечательно может удалить. А, большая... Я потом вернусь к первому вопросу. Значит, бол... Когда я... А, я вспомнил сейчас. Ладно. Значит большая сейчас проблема с Марсом, с исследованием Марса, в том, что а, как раз в космосе огромный поток очень высокоэнергетичных тяжелых элементов, ну, тяжелых ядер. И вот такое ядро, врезаясь в мозг, как бы человек, оно так сразу когнитивные способности, так бам, и пониже человек стал. Вот, как бы это исследуется, сейчас на мышах, например, на ускорителях есть лаборатории биологические, которые исследуют то, как эти разогнанные частицы влияют на биологические объекты. Это огромная отрасль, которая сейчас развивается. Вот, в том числе для медицины, в том числе до космоса, много очень применений. Вот, значит, про каплю, про большой, вот, про взрыв. Ну, во-первых, вот так выглядит столкновение ядер свинца. Вот я показывал вам снимок в столкновении протонов, а вот так выглядит столкновение ядер свинца. Но здесь, я не знаю, есть тысячи рожденных частиц при той же самой энергии. Вот, вот такая капля образуется здесь. Значит, проблема с каплей, с, тем, с ее изучением сначала скажу, в том, что она живет 10 минус 23, условно говоря, секунды. Может быть, 10 минус 24, я сейчас могу ошибаться на порядок. Но, в общем, она не, не существует стабиль, не нисколько стабильной, ловим мы вот это. Она распадается вот на такую штуку, на такого ежа. И анализируем мы его. Значит, есть вещи, которые мы удивительно поняли об это, о том, как себя это ведет. Например, что ведет удивительно себя как, как почти идеальная жидкость. Что достаточно удивительно, мы думали, что это будет, капля это будет вести себя как газ. Поэтому и называем ее каплей. Вот, это не про то, не про, это не совсем про исследование того, что было до большого... Чтобы... Смотрите. Uh, сейчас вот где-то моя картинка с историей вселенной и там видно что до вот этой кварклионной плазмы была например фаза инфляции и вот с инфляцией есть большие проблемы того как она работает вот здесь вот. потому что есть очень вот время чрезвычайно ускоренного расширения вселенной и это чисто математически. это сейчас ну в общем слишком много инфляционных моделей которые в общем-то все более менее описывают то что происходит и при этом описывают они и так очень примерно все и uh, вот в этом сейчас задаются вопросами вот по, по вот этой фазы. Значит, если все, что мы сейчас думаем про вот это верно, вот инфляция, большой взрыв, то нет никакого пути узнать, что было до него. Все рассуждения о том, что было до большого взрыва, это не физика, это философия, и можем говорить что угодно про мультиуниверсы и так далее. Никакого пути туда заглянуть нет. Потому что просто вот за это время, вот ни одна частица отсюда, вот отсюда, вон туда, не долетает и, значит, что никакая информация отсюда туда попасть не может. Все, что мы можем, мы... Вообще мы можем... Мы сейчас ограничены 300 тысячами годами после большого взрыва, когда, когда появилось реликтовое излучение. Дальше, чем реликтовое излучение, мы сейчас заглянуть вообще не можем. Возможно, когда-нибудь мы можем заглянуть в реликтовое излучение нейтрино, которое сильно раньше. Но это я не это еще долго до этого. Но вот принципиально дальше, не, не реликтовое излучение нейтрино, мы заглянуть вообще не можем дальше. Что мы делаем? Мы пытаемся понять, как, это, как вот это все вело себя. Вот такой ответ. Uh, у, у меня вопрос. Там, где ты показывал столкновение ядер свинца, там была написана энергия 5,02 тераэлектронный вольт, а он, по-моему, на максимум 14 тераэлектронный вольт дает. Что сталкивает на такой энергии? Протоны. Протоны проще ускорить, потому что, чтобы ускорять, вам важно отношение заряда к массе, потому что электромагнитное, электромагнитное поле ускоряет. да? Вот. Ну, как бы там... не то там Проблема в том, чтобы загнуть его, да. В ядре свинца 82 протона, остальное нейтроны. Нейтроны — это балласт, условно говоря, для разгонки. И поэтому отношение массы, заряда к массе получается ну, 82,208. Вот такой, такой ответ. Ну, ну, такой вопрос. А, спасибо за интересную лекцию. А, я не совсем понимаю, а, как базон Хиггса придается массу другим элементарным частицам, если он нестабилен. В какой момент происходит пер передача вот этого Я, я, я, я, я понял вопрос. Смотрите, базон Хиггса не передает массу элементарным частицам. Передает массу элементарным частицам. А что такое частица? Тут надо влезать в квантовую теорию поля, объяснять ее на, пальце, на пальцах. И это, я сейчас точно перешагну за грань дозволенного объяснение на пальцах. Вот, потому что, конечно, это все надо математикой. И там, типа, 6 лет в университете, все дела. Значит, э, у нас есть поля. Вот все, что, все, что вот у нас в округе, это поля, по, поля частиц. Не, не, не поля частиц, как много частиц набросано. да? А, например, есть поле электронов. Но это не поле из электронов, это эле э, поле электронов. И частица? <свят> вот, смотрите, частица, электрон, это возбуждение этого поля. Вот это поле в какой-то момент возбуждается, и получается электрон, частица. Вот есть Хиггсово, вот и так, так со всеми частицами. Вот, а, также Хиггсово поле, значит, оно где-то возбуждается, получается Хиггсовый базон. но массу дает а как раз само это поле, потому что это поле у него, ну как бы, вот оно, вот условно говоря, нулев, э, у обычных полей частиц уровень нулевой энергетически, когда они не возбуждены, а у этого поля нулевой уровень не ноль. И поэтому частица, пролива, продвигаясь через пространство, она взаимодействует с этим полем постоянно, потому что оно не нуль, не нуль по энергии. И получается, как будто у него получается, как будто, вот представьте, ну у вас... Э, есть поверхность где-то водная, и вы э, пускаете по ней, не знаю, вот у вас есть по воздуху, вы пускаете пирожку, и вы тащите ее по воде. Вот как бы вода его затормозит. Вот это поле, оно, в общем, так вот тормозит э, частицы, которые через него двигаются, так как будто у них получается вот эта масса. Вот. Ну, надо еще понимать, что э, процент, который из-за а, от массы наша, она очень... Я сейчас я сейчас вообще от балды скажу число, потому что я не помню. Но, словно говоря, только процентов меньше 10 состоит из поля из вот этого взаимодействия Хивсовского. А все остальное — это взаимодействие глюонов, которые безмассовые, но из того, что они взаимодействуют, вот и силы их взаимодействия, она видится нам как, как масса. Вот. Это известная штука, что заведенный будильник весит больше, чем незаведенный будильник. Вот. Ну, там совсем неизмеряемую не, не величину, вот. но, конечно, это полные Полная победа науки над здравым смыслом, но тем не менее.